Денис собирает вещи. Ладно, брызгалка, но нахрена ему игрушка-миньона? Паша вышел из туалета. он что, сырал? Это что, канцелярская скрепка? Даже не удосужились спрятать ну, телефон со, со включенным микрофоном. Черный провод из стены торчит. Берем сначала укропу, потом кошачью жопу. 25 картошек, 17 мандавошек, ведро воды и хуй туды. а капку дров и плов готов. Не указал точной пропорции ингредиентов. Варика хочешь называется. Но мы же не плов готовим. Да и действительно, при чем здесь плов? Дэн, ты что, идиот? О, Кандибоби! Это вообще-то кепка из фикс прайса за 77 рублей. Имя Ибрагим, вам о чем-нибудь говорит? При чем здесь Ибрагим? Дэн, что ли, дал коробке имя? С вещами творится какая-то херня. В одном кадре он их собрал, mm -hmm. а в следующем опять собирают. Стекло уже коцанное, видимо, не первый дубль уже. Очередные проблемы с вещами. Затормозил, как ты Дальше пешком, чтобы нас не заметили. Сказал, что пойдете пешком, а сами побежали. Зона 51 находится в пустыне, там нет полей и леса. Хоть бы переоделся для приличия. Охранники шо? Настолько тупы, чтобы смотря на кусты, откуда выглядывал Паша, не заметить его. Очередной киноляп. Охранники стояли у входа, а уже в следующем кадре один выходит из здания и только встречается со вторым. Ненастоящие усы. Бирка с ценой фикс прайса. Актеров, что ли, набрали по объявлению? Говорит, попали в ногу, а держится за грудь. Только что кипарик был на голове охранника, а в следующем кадре он уже на штативе. Чел, видимо, номер психушки набирает. Опять кепка на штативе. Следующий кадр, а кепки уже нет. Видимо, она на охраннике. Да, так и есть. Ведь мы дружили с детства. Мы были и сидели на одном горшке. Ты был вторым отцом-сыном для моей дочери. Шо ты, блин, блинский несешь сценарий, шо ты курил?